Привет! Я Нестас Давыдов. У группы группы тоже будет свой видеоблог. Я не знаю зачем, но мы его сделаем. И поскольку мы, у нас вообще не было идеи, что сделать для этого видеоблога, я сегодня научу вас делать цветочки. Кто был на, мой, на моих и на групповых концертах последних, тот уже видел эти цветочки. Делаю я их очень легко и просто, довольно быстро и очень дешево. Смотрите. Если нам нужно сделать, значит, 9 где-то цветов, чтобы раздать их потом в публику, мы покупаем, покупаем в каком-нибудь магните салфеточки за 12 рублей 50 штук. В том же магните или еще где-нибудь трубочки 50 штук тоже где-то за 10-20 рублей. После чего начинаем. Требуется нам 3 салфетки. Раз. Раз. Вот я не тороплюсь. Два. Три. Кладем их друг на друга вот так. Так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Два. И Три. Сейчас вы поймете, зачем это нужно. Обрезаем. Вот здесь. Оп, оп, оп. Теперь что мы имеем? Мы имеем 6 штук, вот таких вот половинок. Вот такая вот половинка. И кладем их друг на друга. Вот, сгибом в одну сторону. Все дальше, как у нас учили в школе, ну, по крайней мере, меня. Начинаем делать гармошку. Вот такие, относительно небольшие. Можно не сильно стараться. Оп. Вот. Как-то примерно сложили. Теперь берем нитку. И посередине связываем. Вот так накручиваем. Накручиваем, накручиваем на серединку. Немножко притягиваем, чтобы они прям вот... Привяз, аж, привязались, пока оставляем. Теперь берем стебель. Я хочу красненький, такой же цветочек. Вы не видите, что Таня сейчас очень много на меня смотрит? Ну скажи что-нибудь. Ладно. Итак, берем стебель, стебель. Ты просто уже знаешь процесс, да? Ладно. Я разрезаю его вот до сюда. На две части. Так. Вот. Вилочка. Вилочка теперь. Теперь. Вот так. Насаживаем вот. Так. Здесь скручиваем. Как-нибудь закрепляем. Идеального способа я пока не придумал. Ну. Потому что сам вот, саму идею цветка я взял из интернета. А вот стебель уже придумал сам, как прикреплять. Потому что они обычно как-то без стебеля идут. Без стебля. Если говорить по-русски. Ну. В общем, вот еще этот пестик или тычинкули. Я еще его обвязал. Связываем. Оп. Затянули. Обрезаем. Лишнее. И самое интересное, самое приятное. Делаем вот так его. И начинаем. Начиная с самого верхнего слоя, вот так вот. Вытаскивать, расправляя, все наверх. Один слой. Другой слой. Сейчас. м mm м -hmm. Осталось еще целых три слоя и четыре. Вообще, кстати, если у вас есть идеи, как сделать какую-нибудь интересную фигню вроде такой, пишите там, присылайте. Ну, что можно использовать на концертах. Потому что у нас пока только шарики и вот эти вот цветочки. Ну, еще... Можно делать розочки, тоже большие и красивые, но я умею только маленькие розочки делать. Человек, который обладает секретом, как делать розы, тоже вот такого размера, бутоны, он мне так и не рассказал. Решил, что это слишком просто. Что я должен сам сообразить. Но ну вот, уже практически все видно, что у нас получается. Вот такой цветочек ну, ну вот это сигнал того, что мы уже Ну что, подписывайтесь, ставьте лайки, я не знаю, присылайте видео на обзор, вы знаете куда. Та сюда выдал. Вот вы сейчас слышали, как Таня хмыкает. Не покажешь ее? <смех> Нет, не покажешь. Ну ладно. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. Я надеюсь, мы придумаем, что еще вам интересного рассказать или показать. До скорого. Пока.